Love is your temple Такую мне не неважно. Всем привет, меня зовут Тика, и в прошлом году это видео взорвало мой канал, и благодаря нему я имею сейчас то, что имею. Как вы догадались по названию, это видео про летние напитки. Учитывая прошлогоднее видео, я не могла не сделать такое же в этом году. Я подобрала для вас новые рецепты, более улетные, более крутые, простые и интересные. Поэтому я очень рассчитываю на то, что тебе понравится это видео. Поэтому обязательно подпишись на мой канал, поставь палец вверх под этим видео. Также не забывай смотреть прошлогодние видео, ссылка будет в описании. И не забывай подписываться на мои социальные сети. Добавляйся и давайте вместе пообщаемся. Ну а пока... Давайте начнем! Ну а для этого рецепта нам понадобится зок по выбору, а также в оригинальном рецепте семена чья, но нашим аналогом являются семена льна, которые выращивают нас, они такие же по свойствам, много гораздо дешевле, а также вода. 4 столовые ложки семени льна я заливаю теплой водой и оставляю на сутки, чтобы семена льна превратилась в такую более гелеобразную форму. И все, на утро я заливаю соком и наш рецепт готов. Это очень вкусно, а главное безумно полезно. А сейчас перейдем к самому, на мой взгляд, вкусному рецепту. Для этого нам понадобится клюквенный, либо же гранатовый сок, цедра лимона, а также лимонный сок, лимонад и мед. И конечно же вода. Сначала я смешиваю все ингредиенты, как вы это видите на видео, и получается на самом деле безумно вкусно. Это просто офигенный летний, охлаждающий и очень крутой рецепт. Лимонад вы можете заменить другим видом сока, либо же просто добавить больше именно лимонного сока, а не лимонада. И получается очень вкусно, и это очень круто. Ну, последний рецепт тоже очень полезный, это детокс-напиток И для него нам понадобится корица, куда же без нее яблоко, также мед и лимонад, но его лучше заменить лимонным соком Сначала мы наливаем воду, а затем смешиваем все ингредиенты так, как это показано на видео. Не забываем добавить побольше корицы. Это очень прикольная штука, которая помогает для детокса в том числе. И мне очень нравится этот рецепт. Он прикольный, интересный и выглядит тоже очень даже красиво. Is a temple.